Здравствуйте, с вами Александр, сейчас вам покажу поселок Прибрежный Просили меня показать Прибрежный Находится на юге от города километров 5-7 Проблема была здесь с каким-то предприятием, которое отравляло воздух Работает оно сейчас, не работает, не знаю, но это большая проблема была и местные жители с этим здесь боролись Дорожка, конечно, не очень Эллинги направо пошли. В одномоторный клуб прибой Эллинги. Здесь есть выход в залив. На катерах выходит, ловит рыбу. Ну, для людей которые хотят купить здесь квартиру думают об этом месте это видео будет полезным в принципе оно дает картину каково здесь жить я не буду говорить плохо хорошо это вам решать все зависит от цены. Дальше впереди залив. Там даже какая-то набережная небольшая есть. Местная братва стоит. Метров через... 300 начнется лес хороший лес там дальше хороший карьер это плюс прибрежного потому что здесь есть отличный карьер и отличный лес ну вот это вот конечно кто додумался так вот стенку удеплить что они с ней сделали таким цветом это просто какой-то терроризм ты каждый день видеть так, такое вот такие дома с таким цветом стены просто интересно почему именно такой цвет выбрали могли добавить туда color был бы хоть какой-то другого цвета немножко зеленого Ой, опять начнут поляки писать о том, что каком мы живем дерьме. Хоть не снимаю вот такое вот. Дальше уже лесок пошел. Там лесок, там карьер Конечно, красота О, голуби размножаются И отходить не собираются Эй, ребята, давайте в другом месте Так это жить, конечно, что у тебя окна выходят прямо в лес, там птички поют. Конечно, хорошо. Наверное, вот в этих домах жить неплохо. А там в поселке в самом, в начале поселка как-то совсем грустно. А здесь вполне, вы вот смотрите, у какой лесок он идет. на этом буду заканчивать, с вами был Александр, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии